В общем, ребят, ребят, если что, мы на краю мира. Сейчас поплывем вообще за край, будем видеть, что там. Вот, вот. Карта. Через, через пепельные земли плывем. Так у меня есть на корабле. Ой, далю. Хорошо, все, текаем. Ядрочистый да. изумруд. Хоп, все, я села. Давай. <с Прыгай. О, психану. Спасибо. Держись, потому что упадешь и не доплывешь с нами. Блин, я его и Ему раз за три, наверное, съездил по лицу. <сíts> <сíts> О, какие волны. У -у -у, я говорю, что тут путь штор. Нифига нас А это предупреждение, что туда нельзя. О, я по те! Ну, не скором, не, не, не зря пыль. я из черного леса рядом. О! Ну шо. Бляха! Ну, вот Мама! Тут надо строить. <кослова> Смотри, как круто! Ой. Ой. Ой. Навыки снежена? Ну да. В каком-то смысле написала, написала навыки снежены то что.